Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Сори, добро пожаловать на моё новое видео, сегодня мы играем на, короче, как там на английском, Я я не как-то, у нас видео прости, братец, но сегодня точно такой день, здесь очень гром, наверное, просто громче, не знаю, где даже. Сегодня мы играем так в грудом, где нужно просто стрелять. Ну, короче, стрелялки. В описании этого ролика вы найдете название этой игры. Йоу! Король Роу не зашл спор важно суть этой игры просто уничтожать и находить оружие и я почему-то оказался на новогодней карте почему я не знаю какие-то баги баб какой-то произошел там теоретически О, хорошо. Ты, зараза, О. Очень громко, ребята, очень-очень громко. Сразу заранее прошу вас. Редбулл окрыляет. Че? ты сейчас сказала? перед Петровна, до ремонда. Так, кажется, я смогу сейчас заблокировать. Да, есть Я заблокировал все входы и выходы Так что никто не зайдет и не выйдет Даже я Поэтому надо сейчас сразу быстро Все лутать, все лутать Чтобы не оставить ничего А, как говорится, врагам Ладненько ну Смотрите, вот О чем я говорил? Вот Здесь закрываются двери уже закрылись окна. И я в полной безопасности, правда, лишен всего ордена. Да замолчи! Кажется, я понял ракетой. Это, на свободу! О, вот еще раз. Ред Булл окрыляет. До ремонда. Вы слышите эти взрывы? Я слышу. Меня пуляют, видите? Ха! Время пострелять! Чувачок! Ты не туда! попал, попал, попал, попал, попал! Все-таки мне опускаем. Ребят. Но это пока я играл. Я её скачал только -то. вчера, я не могла убрать, но всё-таки я всё ещё тубик в этой игре. А у меня граната с собою в портфеле. Ооо, я почти себя убил, понимаете чё? Чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё? Где? А, вот же ж зараза. 20 минут осталось до конца игры. О, о, о, о, Я себя убил своим же оружием, вы понимаете? Оп, мансуем, мансуем, мансуем, мансуем. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, э, таксу, таксу. оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, ты да что ж такое? -то? О, Господи. Господи, Господи, Господи, Господи. <тасрешили> да, да, да, да, да. Каким образом? Быстрее сюда. Здесь... здесь. Да -мо! я по нему попадаю, а у меня патроны кончились. Найс. Ютуб это обычная игра, пожалуйста, мне очень, если какие-то претензии по мне. Не, ну, я все-таки за безопасность свою нужен. Помало ли, Ютубчик это не отрежет. Например, стабильная мне прописали только, что хэдшоп. Так, где здесь эта пушка была где-то? О, тут какая-то... Тут какое-то оружие. Найс, ребята. Да -мо. Ч, Чё, с на ней. Погнали. Ну, что-то собрались. Я все-таки похитаюсь. Убью! О! Где ты? покажись <ролевые> Давай! Так. оп оп опа. где-то была. Есть! Появилось! На! Давай! Давай! Давай! Хорошо! хорошо. О, Давай! Давай! она... Стабильная перезарядка! Забрали Давай! А я тоже могу Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! -мо! подошел, подошел, давай, Че, не ожидал, да, вообще, физически, физически технологически, практически, бубертативно, язвы, как это эта пушка, которая говорит чудеса, во-первых, она бесконечная, с перезарядкой, мне даже потом не надо бегать искать, Во-вторых, я знаю ее спам. Понятно. Потому что я, я сделал, чтобы найти свою любимую. Аааааа! Ну, -а ну. -а ну -а -а! какошно. Давай. Вот конец. Это пару минут. Меня только что попало восемь хпшек осталось. Ничего, ничего Есть у меня еще Короб в запасе Где вы? бум бум бум Где вы? Тихо, тихо Я сюда уже, да? Я сам не ожидал такого, понимаешь? 60 хп, ребята, 60 хп! В нижнем левом углу написано, нарисовано 60 Это хп, что-нибудь, если бы вы сходите. Най, если я уничтожу, то, конечно, людей. сука, молись, страхот, ты. Недоделанная есть все 90 хп ребят 90 хп где здесь дробовик а патроны спасибо нет все таки вот это что-то тихо тихо тихо 6 хп ребят у меня что у меня что провод не порвал Все, стабильно теперь. Я захватил две точки там где. Одиннадцать. Я потерял ту точку, где я ног. Так, в любом случае есть второй вариант. Стоп. Да, я сейчас покаду. Вот тут надо вот, забрать у меня. Добавь, подходи сюда. Опа, ребята! Заморозили! Заморозили! Маразматики! Все, сейчас дробаша работает. Давай, давай! О, мансуем, мансуем, мансуем, мансуем, мансуем! Опа! О, видели, сколько я людей положил? Правда, потом меня положил? да ладно! Здесь особо эта разница не играет. Но у меня вопрос. Как я попал на новогоднюю карту, то у меня другие вопросы не выпускают. Так, есть. Погнали, погнали, погнали. Монтси! Там же себя заморозил. Есть. Тихо, ребята. Тихо, на ГПН. пистолет. Точнее автомат, здесь кто-то бегает! Здесь кто-то был, здесь кто-то был! кто он, кто он, маразматит, маразматит, маразматит! Убил! А, нет, где не я убил? А кого это вот этот убил? Другой! А -а -а. Я кровожадный! О, кто? Да, быстро Мне страшно нужно вопрос на пути Так, базу еще одна И вот тут вот забираем Вот это вот и быстро Держим Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй Оп-оп-оп Я все таки же говорю, что я не профессионал в этой игре Мне тренироваться еще надо Бежали На тебе теперь. Вот. Привет, я ваш Пора тебе познакомиться. А, он уже убежал. 50 хп, 50 хп, 80 хп. Убирайте его. Довольно. Вот это я делаю. Ты где? Давай, покажись. увеличивает шанс того что контент в следующий раз будет еще лучше и лучше меня заморозили меня заморозили потаху мои дорогие друзья Мы побежали побежали попал попал попадали попадали попадали попадали попадали Тебе... попадали попадали побежал он побежал, он побежал, попадали побежал, умри, умри, умри. А что? что? Тут все это время было лип? Как а как говорится, как -то... Господи, в бой пока я не восстановлю до ста я не выйду отсюда к сожалению ладно, ладно Чтобы то что-то не заворачиваться с этим подождал, не подождал хватайте, хватайте обстреливайте его у меня дробовик есть Вот мансуй, мансуй, мансуем прыгаем, прыгаем, прыгаем, ложимся, прыгаем, вниз, ложимся на бат, Так, ребята, я умер. Все-таки забаговалась у нас эта игра. Ладно, ладно, ладно, Ну у нас есть арбалет. Я там страйк прописал, потому Вот. в это фонарик включен. С фонариком удобна. Взял одну в и... Давай, хедшон, хедшон, давай. Добей, добей его. Есть. Ну, почти есть. Да, стоп, перезарядка принудительная. Перезарядочка да. Давай, давай, давай. О, о, о, о, о, о, Сейчас о, о, дай, дай. Кто-то с пулемета стреляет. Есть. Так, я положил. Положили. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, в ожидании того, что у меня почему-то 20, 20 хп. Я спрашиваю, почему. Действительно, почему же. Мне прям очень-очень нужно много патронов. Я без них, я прям не справлюсь, серьезно. Я понял, где брать патроны для этой штучки Оп, давай о, Есть Сейчас туда ударить бомба, вы чё Есть. Так, быстро бежит сюда. Дробовик, патроны. Который... Ну подними меня на нее. Плиз. Есть. А где еще? Стоп! Стоп! Стоп! Теперь надо бежать, надо бежать теперь над этим боком убьем всех! Була крыляет. Действительно. Так. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Все. В принципе. Вроде бы больше нам ничего и не надо. здесь в принципе все нам больше ничего не надо бежали оп оп оп сидя по лосочку а у нас вообще базука есть нет к сожалению у нас базуки нет а это что Найс, nice, у нас почти не осталось, что меня Поэтому надо будет выложиться на полную Давай, подбегай. Есть! Да. Сейчас заморозим, не умрешь, собственно. Все. Опа я Вот это прям было на улице я надеюсь, так скажу. разгорбой Убили! Ну, им же. Это вот это что-ли, нет, нет, нет. Я почти подстрелил, как раз. Да, надо собирать вот это, и, забрать то оружие и бежать от там со всех ног. Но Как вот можно дать. Его здесь нету. Надо Не, забрать пистолет. Надо забрать пистолет, где у нас здесь? Ой, с вообще косыка уже разорвал. Да, я разорвал. Спустя, как мы теперь бежать, бежать, да, конечно. Ну, думаю, мы позже заберём тут ещё. Прошу прощения, мне надо убегать от нас. Так, бежим, бежим, бежим, вот. Вот сюда, попробуй, только подойди ко по мне, убьюсь сразу. Один минута Ой, ребята, кажется, все У нас, кажется... А, меня обстреливают, а? Меня убили. Ну, все, кажется, раунд у нас закончился. И на вот такой вот мотке мы, пожалуй, заканчиваем. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте про уведомления и обязательно поставьте лайк. А так, с вами был Сори, всем пока. Пока. Okay.